Ну вот, едем. А, локальный выход группы Дмитриева. Егор, администратор канала Маткульт. Привет. привет. И Ваня. Идем от Девятякова. На Чеховскую, через Павловское болото. Там сегодня у нас будет приключение. Круто! А этот озеро Человек тоже? Ну, оно через стороне останется. А, не пойдем, да, на Не, ну тогда будет немножко подлиннее. А, ну, может, и пойдем, да, посмотрим? Может, пойдем, если захотим. И ваш покорный слуга, вот, салатан. Вот, эта электричка, она в кольцевой дороге, в ней почти никого не ездит. Вот, а вот это вот прекрасные края, по которым она... Вот идет, мы еще заснимем, как мы будем выходить на Дючкова. Сейчас Истра будет. Будет мост через Истру, там сигают сигачи. Сигачи на этих, на пружинах или как их там, на тросах. Вниз, джамперы, да, вниз головой, бах, прям почти до Истры. А сейчас Истра широкая, большая, она так разлилась. Нормально, я успел за 10. Ни одного вообще не хочет, ни одного. Сейчас ну, Вон она, Римка, ну, Смотри. Да? Видишь, какая а высота да? тут. Высота большая. Я вот отсюда прыгают. прыгаю. И отсюда прыгает, а. представляешь? Ну да. Не, ну и это и еще не в, самое высокое. Место откуда ну, прыгает. Смотри, ну, там. Я вам говорю, он такой грязный. Ну что, когда близко подносишь, то хорошо. Долина Истры Вон она, река Здесь здорово Не все еще застроили Есть еще живые места Природные В этих электричек уже давно ездят все бесплатно, потому что не рентабельно держать э, билетера. Зарплата билетера будет больше, чем все его сборы за месяц, да. Конечно. Так это спортсмены, как-то... У меня четверо детей, как-то не женатый. Вы что? Ага. Так, ну вот, мы выходим... Выходим на дорогу, по которой в ту сторону Савина-Сторожевский. Но вот он за поворотом, к сожалению, его не видно. Он очень, очень близко. Вот. Да, вот буквально вот там вот есть чуть-чуть еще... Повернуть пару раз, он уже на горе виден, фантастически красивый, прям на этом, на крепостной стене, все как надо. Ну а мы в другую сторону, мы сюда. Поселок МПС. Проходим, да. Итак, мы находимся уже практически в Дюдьково, в отче Натанеева. Что мы видим? Мы видим вот такую замечательную надпись на столбе. Кто не уберет э, свой мусор станет пылью подпись леший какой-то а вот эта гора сейчас машина проедет эта гора на нее лишь любил забираться Левит это Горан? черный кофе, если что. Группа черный кофе. Да? Варшавский, а. да. Ты скажешь, что это гора, но они называли между собой Олимпом. Олимп. Гора Олимп называется. Нет, вот. И, потом... и Левитан называли ее Олимп. На нее Левитан э, поднимался для вдохновения. вот. Продолжаем экскурсию. Добрый день. На черный кофе, кстати, обязательно обратите внимание. Правда, э, великая песня у них, пожалуй, только одна вот эта. Деревянные церкви Руси. Или как она называется? Владимирская Русь. Но есть еще несколько прикольных песен, это, конечно, не ария, но тоже неплохо. Так, вот река сторожка Так, вот мы входим в деревню Дючкова. Ну, в общем, эта гора Олимп, она заросла, и от этого перестала быть наблюдательным пунктом для Левитана. А еще он, к сожалению, умер уже. Так, надо туда, но чтобы пройти не музей, мы же здесь пройдем. Да, да. Крюк небольшой. Здесь в музей, если не поменялись, я думаю, он закрыт. А. в музей Танеева. Да, в музей Танеева. Там, я думаю, что его. вот здесь кирпич <coughs> вот. Ну, вот видите, современных коттеджей, видите, вот таких трехэтажных, кирпичных. Выйдет. Нет, туда. здесь так. приятные домики. Или старые деревенские, или такие дешевые, относительно дешевые. Очень зато симпатичные. Посмотрите, какой балкончик. Как приятно, да, на нем посидеть и почитать Айрленд Роузана классическое введение в современную теорию чисел. Вот, будь у меня такой балкончик, я бы этим и занимался на нем. Ну правда, у меня есть такой такой на Байкале. В этом году просто не доехали. Тоже с видом на... на Байкал прям, да, да, да, там шикарный балкон с видом на Байкал, на котором приходят в голову разные Ребята, математические идеи для лекций. Вот это уже место, О. где они друзья собирались, они тусовались. Вот сам... Во -во, вот, вот, вот а. так. Вот тут собиралась тут все, тут все интеллектуальная компания художественная, вот, да? Музей. Вот, смотрите. Тут, тут а, тут, вот, тут. а это вот... Тут лошадь побывала, оставила в <губит> <губит> А вот прямым, через... большим, запятому, да. Через выезд, даже <с> в один ряд поставил. <сửton> <сửton> да, вот панковская сочность, конечно, ее трудно. Вот, центральная улица. Ой, какие израстцы, ну, ой, эти самые, как их называются, наличники, да? Да. UM <State> Выреза. Обалдеть. Вот, вот а, вот и Танеев. замок, Ну, еще рано, мы один Угу. Ну, ладно, вот музей Танеева, да. Музей Танеева в Дитькове. Сними сайт, чтобы люди зашли. Да, вот, вот, вот, вот, вот, да приходите сюда а, ну поедете по супердороге и... вот этой где а -а -а. московской области низкие платформы а ну отменены до 14 июня но это уже все а -а -а. все уже вменено уже все вменено о классный вот из такого колодца мы сейчас берем воду там в снт лесное где живем в снегирях ох какие домишки классные и даже вот такая горка для детей. А, Правда, сломанная. Вот. А, вот здесь, а, здесь, вот здесь он жил. А, здесь в этом доме, с 1906 -го года. Жил и работал до 19 июня 2015 -го года. Скончался выдающийся. А. Он так и не дожил до событий, да? Он так и не дожил до событий. Умер раньше. Здравствуйте. Здравствуйте, Вот. Идем дальше. Это, наверное, его потомки, да? Может быть, внучка. Понимаешь? Ну не факт. Людей там, а здесь людей там, вот какой-то виды крупный сохранивший дом. Может быть они там вместе тусовались, а жил он конкретно здесь. Ну а, да, да, может это внучка а, просто а, его, а, например. А, ну, это, я бы тогда знал, я, я читал. А, все об этом, об этой деревне. Просто бывший хозяин, ведь это же не его собственный дом. Он там типа арендовал. А, Поним? а, понятно, Он приезжал, понятно, на да. Лето, как дачник. Приезжал как дачник, понятно, да. да каждый и раз снимал. Каждый год, тут по Здорово. тут пол, по полгода, может быть, жил. И, угу. и умер здесь. И умер здесь, да. А жил в Москве, да, так вообще-то? Ну, точно не могу, не могу тебе сказать. Но здесь, конечно, да, для, для музыки женщина. вдохновения больше, чем в Москве. Уж, пожалуй. Да, здесь отдыхает на да. поленке ребенком ну, сейчас уже начнется километров на 15 на 20 никаких населенных пунктов так что извините ребята сейчас это начнется хорошо хорошо мы же в общем то не за музеями на самом деле пришли а по это поуставать как следует как пружина пружина у меня модель есть соответствующая математическая модель того как это происходит когда я долго не хожу в большой поход, у меня напрягается внутри какая-то большая-большая пружина. Вот эта пружина, она все... И поход это ты ее отпускаешь, она так... Вот, и потом снова начинает напрягаться. Так, какими то внутренними силами. Я эту модель не объяснил, чтобы она как бы не волновалась, что я время от времени ухожу на весь день зачем-то. Вот. знаешь, у тебя вот какая-то физическая модель пружинная, а у меня модель психологическая. Я, например, у меня как будто, знаешь, тяжесть какая-то... Я... Так это, наверное, то же самое, просто я это как могу... бы ну, С другими словами, думать. да? Да-да-да. Да, да. Так это та, же, это та же самая модель. А я, а может, я, я... Безусловно, там нет физической внутри какой-то пружины, да. То есть это, конечно, да, там ничего не внутри. Это называется «шило в жопе». Если вот совсем фуртально физическую модель, она называется «шило в жопе». Но она ничего не объясняет, потому что непонятно, почему шило вырастает вот. В чем суть его вырастания. А вот, вот эта психолого-математическая модель, она очень хорошая. Вот. вот то, что Ваня говорит да. очень правильно, да. То есть голова перестает работать, мысли не приходят, неохота никаких роликов записывать. А ведь народ ждет роликов. А раз народ ждет роликов, значит народ требует, чтобы я ходил в поход косвенно. То есть требую я. Но получается, что в результате требует фактически народ. Потому что если я не буду ходить, то роликов не будет. Вот, вот я объясняю всегда так. Главное иметь четкую модель своих действий. Как бы модель, которую ты объясняешь другим, чтобы никто не при... Любой. Да, да, да, нет, вообще цель, как бы цель жизни человека, это жить так, как он хочет и делать, чтобы никто не при... за это. Вот, вот если так кратко объяснить, вот суть, да, суть существования. Я сейчас философствую, да, но на самом деле в этом что-то есть, на мой взгляд. То есть любой человек хочет прожить так, как ему хочется свою жизнь, но он упирается в желание других людей к нему прийти. И вот цель, чтобы никто не он, он и, и, и выполняет всю жизнь пытается вот этого добиться. Ну, а вот. свои в, кайзе, кроме в смысле снятия пружины никаких. Нет, нет, никаких? А, нет, алкоголь, но я от него отказался. Да. Чтобы никто не... Да. Если а. А, я понял, я и понял, и я и понял, я понял. Да, то есть нужно объяснить, почему там, например, вот я, скажем, в походе, да? И да когда я ходил в огромный походы, водил народ, и все там, понятно, занимаются сбором дров, установкой палаток, да, костров, приготовлением еды, да. А я никогда ничего не делал, Но вот нужно как-то объяснить, почему я это делал, да, то есть, ну как бы, это тоже важная задача значит. Ответ простой, я руководил, добрый день, ответ такой, я руководил, я объяснял, что любые действия физические, которые я делал, я же не Петр Первый, говорил я Это Петр Первый, от того, что он там сам лично корабли таскал, умер в 45 лет, ни за, ни за что, ни про что Ну и как бы это ему явно мешало, ну на мой взгляд мешало а настоящий руководитель, он должен просто сидеть с бумажкой и расписывать, то что делает Так как походе было огромное количество народа там, Я водил походы до 43 человек У меня был максимальный поход, 43 человека под руководством были Там была очень сложная система организации Были прямые заместители, которые могли по шее там давать Ну, в общем так, у них были большие полномочия Это такие опричники были Ну вот последний раз, это было в 2009 году Я водил народ на... На эти самые, э, на шумак. Нет, байдаршный самый большой, у меня 28 человек, ходил на Тумчу, э, в Лотилия. Там тоже была такая, была очень твердая система, разветвленная система руководителей. Вот, и тоже там я ничего никогда не делал. Я просто сидел с бумажкой и все планировал, все-все-все. И такой же метод я перенес на Аршан. А еще лайфхак такой, даже если ты не руководишь, если у тебя в руках гитара, то тебя просят петь. А если ты поешь, ты уже не можешь ни каны таскать с водой, ни готовить, да? И получается так, что как бы вот ты поешь, а все остальные с удовольствием из-за этого работают. Береза растет из ямы. О. О, классно, как мы идем прям по полю. Да. Вот Класс. это да. А куда да, ой, а подожди, а ты видишь, что на ней железные прутья? А, чтобы заползать, чтобы дети заползали Вперед. Железные ступени. Березов, в которую воткнуты железные ступени. Вот, вот сейчас я пофилософствовал. И вот в железной дороге мы говорим до свидания. Я, наверное, на время выключу, да, уже камеру. Сейчас будет просто вот так все, все время. А заряда у нас не очень много, поэтому, наверное, наверное мы сохраним для каких-то других дел. Продолжаем. Репортаж, тут очень классная тропинка, прорубленная в буреломе какими-то добрыми людьми давным-давно. В том числе и Ванины тоже пропила здесь есть. Вот Ваня впереди идет, показывает нам дорогу. Спуск в какой-то овраг, да? О, как клево. О, как клево. Не мокро, а скользко, да? Угу. Небольшой вражик. Вот так вот, вот так вот идем сквозь леса куда-то, да, она? А нет, вот сюда. Ага. Угу. Не, нет, на эти троп, тропки всегда надо смотреть на дно Ой, как тут бы. Просто... На дно. Трава, трава. Трава, да-да. А, я какой враг. А вроде, а вроде. Во. на пролом через крапиву в шортах фигачу. ну что крапива крапива это полезно правильно я говорю крапива, это полезно. нет это не я, пили. нет это бензак вот это здесь, бензак, бензак. Здесь, здесь откровенный бензак Понятно. Прогулки Саватеева, часть 5, да? Бурелом. Московский зон. Нет, я не могу себе отказать в удовольствии. Этот мелкий обрак, но здесь, но здесь. я перейду вот так. Не надо, Лю. Надо, надо, надо. Это, это на видео. Это будет смотреть очень много... народа, по если я упаду, это будет очень красиво снято на пленку. Вот, видите как? Вот там где-то далеко внизу идет тропа. Но я не могу... Не могу, это моя вторая натура, поэтому я должен пройти здесь по этой березе. Доска, да, да, да. Что, Ха, а. А, а, а, а. Ребёнок, а. Давай, давай, ага. Нам налево, да? нам налево, да? Mm. Вот. Ну что, немножко здесь? О, какой титан. Да давай, покажи Да. А, и липкая такая свежая смола. Да. Так, здесь будет развилка, здесь я на время тоже выключу, да, наверное? Давай, давай. Вот мы продолжаем тему обсуждения происхождения слова... И вот Егора не нравится мысль, что она от слова «хвоя», точнее нравится, но Егор требует дополнительных объяснений, да, что вот как Нет. можно в «хвое», Нет. да? Нет, ну, надо, надо просто представить, какая у тебя ассоциация, когда ты видишь елочную иголку. Да, но если ты видишь елочную иголку, ты, естественно, представляешь себе... Вполне нормально. Ну да, Но тогда если... И, ну, я И я думаю, что не... Фрейд бы согласился, ты, да? да? Иголки видишь тут, тогда ты смотришь на дерево, видишь. А, ну да, да, да, да, это правда, что тут можно дойти до ты больших высот. палку видишь. Да. А вот смотри, тем временем, вот я иду вот так. А, потому что на самом деле есть только две стадии в промокании. Первая стадия называется промокли ноги но не промокли яйца, а вторая стадия — это промокли яйца. И на самом деле это совершенно не важно между ними все абсолютно безразлично. То есть три как бы, три этапа. Первый этап — ты весь сухой, включая твои ноги. Второй этап — у тебя промокли ноги. И третий этап — у тебя промокли яйца. И дальше уже не важно. Четвертый этап — это ты утонул. Вот, и все. Все остальные, только три разные разницы есть, и вот промокли яйца, я чрезвычайно не люблю и всячески этого избегаю. А промокли ноги, это, по-моему, в такую погоду, вот после таких дождей, ну, это будет совершенно неизбежно, поэтому я просто сразу с этим смирился. Вот, так что сейчас мы идем. Парад военной техники. Летят вертолеты в огромном количестве. Это репетиция. Это репетиция 24-го, да? Походи, птицы, есть наши нашей армии. Это мы близко к Кубинке, ну как близко, наверное, в 20. Нам да, вообще сегодня нам круто повезло. Егор шнурки, ничего? Похожу. Да, увидели вот такой вот припятицию парада, увидели в Да, они очень а, близко. Очень живописное место. Такой холмик классный. Ручей внизу. Завязываем. Шнурки, да? Да, у всех. У меня тоже. Опять развязался. А у меня вот такие шнурки. И их, соответственно, завязывать не надо. Красная палка. Помеченная. Вот гать, вот это типичная гать болотная. Да. Такой вот вид мог бы быть где-нибудь в Вологодской области, да? То есть это совершенная дичь. Нельзя себе представить, что огромный мегаполис на 20 миллионов, буквально в 30 километрах каких-то. Но по крайней мере, там в 30 километрах Одинцова, которая уже явная часть этого мегаполиса. Звенигород до того ближе, но он, правда, еще пока не потерял своей самобытности. Она превращается превращается в... тоже да Дома, огромные кварталы. да да да да да я тоже видел ага. Немножко да. Раньше... ну да вот этот вот внутренний город главная да, часть там просто чудно купеческая такая атмосфера вот куда то мы вышли <coughs> иван нас ведет по полю теперь вырубка, вырубка. а это вырубка это был Глубокий лес. Костры, наверное, жгли из этих пней. Какой-нибудь лесной обычай, да, сжечь все пни на костре. Чтобы леший не мешал леса вырубать. У черных лесорубов есть такой обычай, знаешь, да? Все пни надо сжечь, иначе леший будет им мешать. Лесорубы, это, да, да. Ну да, есть иррациональное объяснение у этого обычая. Но на самом деле этот обычай я только что сам... я лешие, лешие, тогда... Все, закон... Да, конечно, конечно. Так Леша лес бережет. У нас главный как бы... Знаешь, какой самый справедливый суд Российской Федерации? Страшный суд. Понимаешь? да конечно конечно также Леша это самый главный ревнитель лесов от всяких бандюк лесорубов вот отсюда и обычай правда я только что выдумал сам этот обычай про сжигание по ней. я не знаю есть ли он у них я не знаком почти ни с одним черным лесорубом но так вот не-не-не, про иголки это я прочел. Про иголка я прочел. Я даже помню такая надпись. Точка. Предположительно, точка происходит от слова хвоя, указывая на аналог с хвойной иголкой или там аналогию. Какая же она иголка-то, -мо! Ебать, можно уколоть женщину! Вот такая. Ворота, футбольные ворота. Во как. Опа, прошли футбольные ворота. Тут уже другой характер. И дороги уже проезжие такие. Ну, видно, ведь прошли, и сразу дорога скользкая стала. Да-да-да. А ну, это еще ничего, да. Это терпимо. О, кольцо. кольцу. Кто-то едет. Раньше дальних было много, типа Санкт-Петербург, Адлер. Они объезжали Москву, а теперь они все сквозь Москву фигачат, или многие, и по кольцу стало меньше поездов ходить. Так, до свидания, Луг, снова вход в лес. Тут прям вообще дорога очень такая серьезная. Муравейник. Вот они работают тут. Работают, работают. В Сибири мы бы сделали так. Взяли бы вот так, вот так, обшили об шею, об и не было бы клещей. По крайней мере, так считается, что... Когда да, если они покусали, выпустили свою кислоту, то просто спрыснули на кожу. Только лещ не садится, он этих муравьев боится очень сильно. Он для них якобы еда. Вот, вот я слышал такую версию. Я не, за нее не отвечаю, потому что я не профессионал в этой области. Но ее сообщали нам в Сибири, кто сообщал, по-моему, РМ хлебопрос. Ага. Ученый. Может даже академик. Не помню. Или просто профессор. Из Красноярска. Так. Здесь будет перекус. Я-то сам никогда не ем вне еды. У меня только три еды, но я с удовольствием попью водички. Посмотрю карту. Вот здесь, да, мы где-то в этих краях. Вот, вот это поле. Ага, вот, вот оно, да, мы вот прошли. В конце, зашли в лес Во, и внизу сейчас камечка, будет да? речка Хвощенко. Хвощенка. О, хвой, Хвощ, хвоя, хвоя, да. Хвощенка. И при том через Ивашку, ну, края, окраина. Красные всходы, и да? Потом выйдем как на этот трек, вот, да. вот сюда, и пойдем на север. Пойдем на север, угу. Так. Красные всходы и трек на север, да. Больше морковь и зелень. Ну дай зелень, если можно. Ну, К сожалению, не снял, как только что мы шли по морю в лесу, просто по морю с причала рыбачил апостол андрей а спаситель ходил по воде в общем мы вот шли прям по болоту по самое так а это какой-то тоже такой ух как как тут весело <смех> вот и уже наверх на это вертолетное поле как я понимаю пойдем сейчас поснимаем а вертолетная вот там, да? О, да, вертуха пошла Ей, я об этом не Сейчас я тут выгребу некоторое количество дерьма Из этих Из кроссовок Там где-то прячется автобусная остановка Одна одинокая, в чистом поле просто ну вот уже даже ее не видно. Вот так может ну, видно будет. Если подниму... А, вон она, вон она, вон. За теми деревьями. За группой берез вот этих прячется бедные брошенные автобусная остановка. Да-да. Но это не по нашу душу. Мы им ловим, если что. Или, или просто возьмем возьму. одну... Может, может, Ты знаешь, если на тебя 10 штук таких нападет, ну, я посмотрю. Что... Да, 10 это сложно. А потом я сделаю 10 классных вкусных котлет вороньих из них. Это здоровые, да, это не вороны. Или вороны, или... Не, ну в общем, да, если 10 нападут, на самом деле будет очень плохо. Обедаем. Приятного аппетита. Спасибо. Вот. Угу. Супчик. Ну и, конечно, самое главное, что тут самое главное? Вот Во оно самое главное. Сейчас будем его жрать. Что главное в жизни мужчины? Чеснок. Понятно? Вот. Яйца. Тоже важное в жизни мужчины. Ну вот, я пошел. Попробую сделать так, чтобы фиаско не было. Это фиаско, братан. Так. Вот так. Давай, иди, я за тобой. Шла Смотри, коза. не упади тут. Это будет фиаско. Вышла, нет. Шла коза. Ой, блядь, сейчас. Ладно, я вообще не буду я могу упать. Хорошая ассоциация. Отгрызли, да? Да, сейчас увидим. Если на камеру классно снять вот этот вот отгрызок, как они работают. Бобры. Будь, будьте добры. Будьте добры, бобры. Ну да, да, да, уже все. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что не него там геморрой. Трактористы, комбайнеры, грузчики арбузных фур. Это первая его взлетная пошла, вот как он ее записал, на приборе каком-то совершенно таком кустарном на кухне Волгоградской области. И пошло. Сейчас у него там сотни песен, полные стадионы и так далее. Русская дорога, да, великая песня. Как его Растеряев. Игорь Растеряев на, на гармошке. На аккордеоне, да. На, на баяне, у него не аккордеон, по-моему, баян. В общем, гармошка. На гармоне, да, на гармоне. Фигачит. сейчас вот тут по надо искать... заход, заход. Ага, надо чем... вот, вот... Так, тогда надо начинать слева, да, чтобы не пропустить. Или тут точно не будет. Ну, просто просто. Вроде надо правее просто. Чуть правее, да? Так, будем искать вход в лес сейчас. И Лес этот будет уже надолго заколдованный лес, внутри которого вдалеке есть озеро Чаек и разные другие замечательные места, совершенно знаменитые для всех туристов Подмосковья. Сейчас будем заходить в этот лес. Лес чудес. С севера он омывается Москвой-Ригой, магистральной трассой Новой Ригой, М3, по-моему. А Вань, не здесь, нет? Не здесь, но там как бы какой-то такой вниз-вверх есть. Береза около него такой вниз и вверх. Или не в счет? Больше, да? Можно по... вообще в туда идти, идти вдоль, да? Может быть, но это... Не пропустим ее. Потому что я знаю, там есть старая дорога, она большая крюка, она раздолбанная. То есть мы, по крайней мере, по старой пройдем. Делать крюк, если даже не найдем. А. -а, -а. Ну, там сейчас просто мы сил многим непропорционально потеряем. Здесь, ну? Нет, нет. нет. Я... У меня есть еще другой критерий по это продолжение, там просите, но еще на это продолжение не уйду. А, какая -то, какая -то, да, понятно. Вот видишь, идет прямая просека. Угу. Вот мы даже на продолжении прямой линии с опушкой. Угу. Вот если увеличить, ну вот где-то сейчас надо, да? Где-то вот здесь вот. Кожа вот там, близко, да? Где-то здесь, да. И ну, она будет сверху, северная, мы, да? В мы дальше пройдем по... Ага. Я бы сунулся в нее туда вот и прошел вдоль. Я понимаю, это логично, по А он, ну да, с поля это вряд ли можно увидеть, а вот когда подходишь, уже он очень хорошо заметен. Так, ну собственно, это уже было много раз, поэтому я поэкономлю давай, давай. батарею. Огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами.